Всем привет! Меня зовут Ира и сегодня я вам расскажу о локальных компаниях Google Ads. Для каких целей рекламодателей полезен данный формат рекламных кампаний? Магазины розничной торговли. Например, открытие еще одного магазина по новому адресу. Проведение промакций в магазинах, гостиничный бизнес, мебельные магазины, кафе и рестораны. В целом, под любой тип бизнеса с офлайн точками можно адаптировать данный тип рекламной кампании. Где показываются объявления с локальными компаниями. Ваши объявления могут показываться на всех ресурсах Google. поисковой и контекстной медийной сетях, на Google-картах и YouTube. Пользователи, которые ищут адреса компании в Google-поиске или просматривают Google-карты, могут увидеть вашу рекламу, если они находятся недалеко от вашего филиала или интересуются близбежащими местами. Поиск. Объявления могут показываться на странице результатов поиска, когда запросы пользователей связаны с областью деятельности вашей компании и адресами ее филиалов. Контекстная медийная сеть. Реклама показывается на релевантных ресурсах КМС. Места размещения оптимизируются так, чтобы привлечь как можно больше внимания к вашим магазинам. Объявления могут появляться на YouTube, когда вероятность клика по ним наиболее высока. Первое – это простота и скорость создания. Нужно лишь указать адреса, которые требуется привлекать офлайн трафик. Необходимые условия для использования адресов в рекламной кампании Нужно либо установить связь Google My Business, либо настроить расширение партнерские адреса. Оплата производится по модели CPC. Рекламодатель платит за клики по объявлению. Что касается стратегии, то она по умолчанию ориентирована на максимальную ценность конверсии. Ставки назначаются так, чтобы рекламодатель получил как можно больше посещений, оставаясь в рамках среднего дневного бюджета. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Академия Вебком. До встречи!